Здравствуйте, снова мы на нашем канале Енот Постыгун обсуждаем гений китайской промышленности Сегодня у нас триммер Я думаю, вы без труда узнаете в этом триммере источник его вдохновения Давайте достанем тушку Итак Никого вам это не напоминает? А если вот так? Ну, на мой взгляд, здесь сходство вполне себе очевидно. Здесь китайцы вдохновились триммером Уолги Detailer. сделали его беспроводным, ну и получилось вот такое вот поделие. Итак, что же это такое? Это беспроводный триммер, который можно заряжать как блоком питания его родным, так и зарядкой. Micro USB, то есть от вашего телефона, если, конечно, вы не гордый обладатель айфона, можно его вполне себе подзарядить, но не стоит слишком радоваться, зарядка его занимает 8 часов. Комплектация, в общем-то, такая же, как у детейлеров. Три насадочки, полтора, три, четыре с половиной миллиметра. И главный вопрос, который всех интересует, нож. Можно ли заменить этот нож на нож от All Detailer? Сразу вас разочарую. Нет, нельзя. Здесь нож снаружи выглядит, в общем-то, точно так же, но внутри у него метод сочленения его с двигателем немножко другой. Да? Немножко другая конструкция поводка, и поэтому нож от Detailer он напрямую сюда не встанет. Можно его, конечно, приколхозить. Но просто так, чтобы отвернуть этот нож и поставить нож от детейлера, не получится. Если у вас очмелые ручки, ради бога, можете попробовать поставить. Мне было лень. Ну, в остальном триммер довольно-таки неплох. Нож завода острый, в принципе, э, срезает хорошо, ничего не оставляет. Вибрации очень небольшие. Ну и как всегда, главная загадка. Здесь это насколько же хватит ножа, насколько хватит его заточки. Все-таки это Китай. Сталь выглядит довольно-таки мягкой. Как уж там на самом деле, я не знаю. Но так вот чисто по виду сталь мягенькая. Еще раз повторимся. Время зарядки 8 часов. Время работы, я уж не помню, по-моему 1 час. Да, время работы 1 час, поэтому, ну, в принципе, как триммер для дома вполне, наверное, сойдет. Для работы, ну, не знаю, я лично поостерегся бы. С другой стороны, стоит он копейки. Если вы начинающий парикмахер, можно взять, поиграться, потом купить себе нормальный инструмент, этот положить куда-нибудь на полочку, чтобы он ждал своего звездного часа, когда ваш профессиональный инструмент сломается. Ну, на этом, пожалуй, все. Говорить здесь больше нечем. Напомню, заряжается 8 часов, работает 1 час. Ножи от Wall Detailer не подходят. На этом все. Будут вопросы, спрашивайте. Заходите почаще на наш YouTube-канал Енот постригун, Не забывайте на него подписываться, чтобы не пропускать новинки. Также заглядывайте в нашу группу ВКонтакте e постригун, где вы можете задать нам вопросы свои и попросить новое видео. Ну и не забывайте, что у нас есть интернет-магазин, в котором мы такими товарами не торгуем, а торгуем исключительно фирменными Wall, Endis, Panasonic, Mozart и другими брендами первой величины. На этом все. Пока-пока. До новых встреч.